Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Мы находимся в микрорайоне Комсомольске. Микрорайон Комсомольский относится к Карасунскому округу города Краснодар. Когда-то этот район строился как отдельный город-сателлит города Краснодара. И поэтому здесь очень хорошо развита инфраструктура микрорайона. Основные большие дороги, которые проходят по микрорайону, это улица Сормовская, улица Тюляева и улица Уральская. В городе, именно в микрорайоне Комсомольский, очень большое количество рынков. Один на Сормовской находится, один находится на углу Тюляева уральской И третий рынок находится на самой улице Уральской. Туда немного по Комсомольская очень хорошо развит общественный транспорт. Практически не бывает пробок в городе, ну, именно в самом микрорайоне. Но он находится немножко стороне от основных трасс основная пробка возникает только на улице Уральской. По той простой причине, что там находится на улице Уральской находится рынок оптовый и большое количество больших грузов. А основные трассы и дороги Комсомольского очень в хорошем состоянии. И пробок там абсолютно не бывает. В микрорайоне есть сквер, или можно сказать парк, или вообще даже Карасунские озера протекают. Они разделяют Комсомольский микрорайон, он находится на этой стороне. Вот они, высотные дома. А на другой стороне озер. Вон туда, где вот рыбак стоит. Это у нас уже Пашковский микрорайон. С этой стороны высотная застройка. Комсомольский микрорайон очень зеленый микрорайон. Он, ну, он очень давнишний, так скажем так, старый, не старый. Здесь все, инфраструктура, зелень. Сады, школы, спортивные секции, клубы. Активно ведется строительство в Комсомольском микрорайоне, особенно туда подальше по улице Сормовской. Есть квартиры, обращайтесь, посмотрим.